Доброго времени суток друзья, 11 сезон PUBG уже начал сам. Карта Пармо возвращается и теперь у игроков будет возможность высаживаться иным способом. Также в игре нас будут ждать новые медали за мастерство. Итак, давайте рассмотрим почноут подробнее. Помимо того, что Парамо снова ввели в игру, также добавили возможность выбора от первого и третьего лица, а игры соло-дуо в складе будут теперь снова доступны. Изменена динамика, местность карты генерируется и каждая новая катка в игре не похожа сама на себя. Вместо карты Парамо в отпуск на доработку отправляется карта Каракин. Был изменен выбор карт. Также сделан фикс с рельефом на карте, секретная комната стала гораздо больше, и карта Парамо наконец-таки добавлена в пользовательскую карту. Идем далее, появится возможность использовать спасательный шар, появится новый транспорт, самолет вызывается по принципу ракетницы, он вас забирает и вы летите по траектории пока сами не решите куда вам спрыгнуть. Естественно, он забирает не только вас, но и всю вашу команду. Этот способ хорошо подойдет для тех, кто застрял в синей зоне или выпрыгнул не в то время, ни в том месте. Сами понимаете, парашют будет виден всем. Поэтому поначалу на него будет сбегаться вся карта. Также он тяжелый, всегда помни об этом. В меню мастерства и поп-хайди появилось 10 новых медалей, которые ты получаешь за сражение и выживание. Эти медали ты можешь использовать своим профилем. Также разработчики отнеслись немного с юморцой к игре и добавили медали ПОЧТИ. Почти добежал до зоны, почти сделал килл, почти занял топ-1. А медали можно поставить даже две. То есть ты выбираешь свой профиль и на фоне ставишь медали, которые тебе нравятся. Помимо этого изменена карта командных боев на смертной карте сынок, изменены иконки списка убийств и появилась возможность увидеть историю прошлых матчей. И еще, с этого момента, как заявляют разработчики, обновления будут выходить теперь каждые два месяца. Следить за этим ты сможешь на официальном сайте. На этом у меня все, тестите обновы и пишите свои комменты. Также не забывайте оценивать ролик, с вами был я, Займан. побольше топов и до новых встреч!